Привет, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже шесть лет и все это время рассказываю о Португалии на этом канале. Если вы планируете эмигрировать в Португалию, зайдите на мой сайт в там больше 120 полезных статей для тех, кто планирует переезд сюда. А еще там специалист по иммиграции, юрист, бухгалтер, риэлтор, преподаватель португальского языка и переводчик. В общем, на самом деле полезно. Иногда у меня спрашивают про работу в Португалии в бьюти-индустрии. Поэтому я решил записать видео с девушками, которые открыли свой салон красоты и занимаются перманентным макияжем и тату. Если это видео будет вам полезно или интересно, поставьте, пожалуйста, лайк. Это не только приятно мне, но и знак для YouTube, чтобы показать это видео новым людям. А вот начинающему мастеру нужен салон, или можно делать это где-то а, Как я начинала, чтобы ты понимал, вот кто может посмотрит, и им будет э, интересно. Я начинала вообще с нуля. У меня не было, то есть я не была бровистом, я не была, я не делала маникюр, у меня не было а клиентов вообще. По образованию на Украине работала в банке. Как я? <с dois> Здесь кем я работала, кем я только не работала, интересно, можно книгу написать. Понятно, Но ну, в общем пришла да, пришла к этому, захотелось изменить что-то в своей жизни. И у меня ничего не было. То есть что я буду делать, я особо, честно говоря, не понимала. Начала я работать, открыла кабинет на дому, потому что денег особо не было ну, да. бы снимать сразу помещение. У меня отличный кабинет был дома, но мне было там комфортно. Некоторым клиентам нет. Вот знаешь, когда они приходят, и так это то это что? Это вы здесь живете? Хотя у меня был отдельный вход, мы не заходили, был отдельный вход, огромный кабинет, светлый, ну, сделался так или иначе, ремонт. для старта? Оно для старта было отлично, да. да. То есть я начала зарабатывать, опять же таки, проплачивая рекламу в социальных сетях, без этого никуда. То есть, и потом накопились какие-то деньги, открылся первый салон. Я работала за границей. Когда я приехала, и вообще начали появляться в сети, больше и больше тату-культура стала популярной, потому что раньше это было что-то такое эксклюзивное для каких-то байкеров и прочее, начало популяризироваться, и мне стало это очень интересно. Я закончила художественное училище, поэтому я рисую с детства, мне это очень нравится и близко, я всегда думала, как же научиться татуировать, но я никого не знала, и тогда, 8 лет назад, еще не было столько информации в сети, сейчас можно зайти любые видеоуроки, уроки все это посмотреть. Так случилось, что на дружеской вечеринке один из друзей познакомил меня с парнем, который работал администратором в тату-салоне. Я ему рассказала, что вот мне интересно, я бы хотела. И он говорит, хорошо, я поговорю со своим тату-мастером. Он с ним поговорил, представил меня, и тот согласился меня взять к себе в подмастерье. То есть это, как правило, тату-искусство обучается следующим образом. Но это раньше было. Классическая школа. То есть ты устраиваешься в тату-салон подмастерье, ты там убираешь, моешь, приходишь туда каждый день как на работу, тебе, естественно, не платят, и потихонечку ты учишься, смотришь, там где-то через год тебя допускают какие-то первые точки сделать и вот таким образом ты учишься. Сейчас, естественно, это все не так. Сейчас есть воркшопы, курсы, просто можно кучу курсов увидеть в интернете и самому научиться. Все очень зависит индивидуально. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии, Микс Когда-то была мода делать тату. Это же сейчас вы не тату делаете или тату? перманеты макияж и, э, и татуировка чем отличаются? Глубиной внесения да. пигмента. То есть, если я занесу пигмент не туда, куда нужно, на глубину, на которой находится татуировочный пигмент, то это будет татуировка. Да. То есть, если мастер не умеет работать, он не знает, на какую глубину нужно положить пигмент, он оттуда уже никуда не вот. денется. Если ты промазал один раз, то назад ты уже не откатишь это, правильно? Ну да, только то лазерная он... коррекция. У меня есть лазер, я делаю лазерную коррекцию, удаляю. Или ремуверы сейчас тоже очень популярно. Это такие препараты на основе кислот. Угу. Ну, можно поправить, в общем-то. Да. Можно, да. У этого мастера я где-то около месяца-двух пробыла. Какие-то получила азы. Потом я оттуда ушла, потому что мне, естественно, он мне денег не платил. Но я ему тоже, слава богу, он меня так обучал. Спасибо ему огромное. Но мне пришлось искать работу, чтобы кушать надо было. Это было 8 лет назад? 8-7, что-то такое. Вот я тогда, тогда появились вот эти вот только появлялись вот эти вот колл-центры. Про телеперформанс я ничего не знала, и я пошла работать э, в Орвату тогда. Моя подруга устроилась туда, но что мы не понимали вообще, что это колл-центры. Да. Она сказала, что это огромная компания, где мы вырастем, где у нас там такой суперпуть, мы станем менеджерами, и вот я туда пошла. Значит, все это время я работала там несколько лет в этих компаниях, из одной в другую переходила, но интерес, к тату у меня не исчезал. За это время начали появляться все новые и новые, новые, много информации, все это начало расти. И в итоге я решила все-таки, что нужно, э, нужно рискнуть и заняться. Я смотрела кучу воркшопов, сходила еще на несколько воркшопов и подумала, что все, буду заниматься, надеюсь, мне повезет. Что я, что я начала делать? Я начала, значит, сначала набила несколько татуировок своим друзьям, им очень понравилось, Но, ну, видимо, потому что у меня есть база художественная, у меня получилось как-то все очень быстро и легко. И ребята, которым я набивала, они... Там один англичанин, второй шотландец, и они начали ходить на тусовки, они такие молодые тусовочные ребята, и у них все спрашивали, где ты делал, где ага. ты делал. И они мне, в общем, все время звонили, их друзьям мне звонили, я поняла, что да, это мое, надо заниматься этим. Каким образом? Значит, были друзья-клиенты, Клиенты были друзья, и потом я сделала страницу Facebook и в Инстаграм и начала продвигать Инстаграм. Сейчас в Инстаграм немного сложно продвинуться. Это я всем своим ученикам говорю, потому что конкуренция большая. Но тогда, 4-3 года назад, это было не так сложно, потому что не было много конкуренции. То есть немногие люди эту рекламу давали в Инстаграм и прочее. Я написала, значит, что бью на дому татуировки 20, 30, 40 евро. Мне начали писать сразу люди. Я там какие-то примеры. Я какие крутила рекламу, да? Да, и крутила рекламу. Так видели меня люди, которых я не знаю. Естественно, были ребята-татуировщики, которые писали э, там в комментариях, что удачи клиентам, мол, ха-ха-ха, за 20 евро, что она вам там набьет. Но э, я начала ездить, у меня не было денег для того, чтобы арендовать студию или помещение, я написала, что я езжу, выезжая на дом. И было очень много ребят, которые захотели, чтобы я выехала на дом. Я начала ездить сначала, выезжать на дом, делала такие татуировочки. Очень быстро я подняла ценник, потому что было много желающих, у меня начало появляться портфолио. Люди интересовались. И потом я вместе с другой своей подругой, у которой тоже салон красоты, она тоже начала в то время, мы сняли помещение с ней на Кампу Кену. Она занималась, у нее массаж, эстетика, дренаж, прочие такие вещи. Половина помещения, а в другой половине я делала татуировки. Вот. Это было три э года назад? Да, где-то так. Это так, три с половиной, может быть. Ту студию мы закрыли, потому что моя подруга уехала в другое место. Ей стало в Лиссабоне не очень выгодно. Она поняла, что у нее большинство клиентов там немножко из другой области. Она нашла помещение там. Я туда не захотела идти, и я сняла свое помещение на Салданье. И работала там. Но когда начался карантин, я поняла, что это долго продлится вся история. И татуировщикам в первый карантин очень долго было запрещено. Перманентный макияж это очень хорошее поэтому обиды, идут, учатся, конечно, идут, открывают конечно. свои салоны? Не обязательно открывать свой салон. Мне помещение понадобилось только после того, как я задумалась о обучении. Но это же не обязательно делать. Можно принимать, можно снять кабинет, вот как у меня коллега работает. То есть а, она арендует место, платит тебе какую-то да, комиссию? комиссию, или там можно э, какую-то фиксированную цену. Не обязательно открывать помещение, чтобы начать. А, я еще как начинала, я это упустила, перед тем, как работать э, на дому. То есть я ходила по салонам, представлялась, говорила, вот я мастер по перманентному макияжу. Э, объясняла, что я делаю, рассказывала, и мне давали клиентов. Просто так? А, за комиссию. Да, за комиссию? Типа ты работаешь, нам 50%, например, да? Ну да, 50% это много, потому что материалы и все мое, и они не очень дешевые. И вот так вот. И так начали появляться клиенты? И так начали появляться клиенты, потом клиенты начали приводить своих друзей. Кто-то видел татуировки, спрашивал, кого вы делали. Они приводили своих. Естественно, Инстаграм и Фейсбук это продолжает быть тоже. То есть все время даем рекламу. В Инстаграме и Фейсбуке приходят новые люди. А когда ты открыла этот салон? Этот год и три месяца назад. А до этого что было? Где до этого два года у меня был здесь рядышком. Тоже в сан jean Маленькое очень было помещение. Мне уже там не хватало места, потому что я занялась обучением. Вот, и мы сейчас вот находимся в студии, где ты обучаешь, правильно? Да. Доска, вот все, парты. Здесь, здесь у нас теоретическая часть проходит и здесь практическая. Ну сейчас мы находимся в Эшториле. Да. Вот сейчас ты работаешь в Эштурили? Да, сейчас я работаю в Эштурили. Иногда езжу к своей другой подруге. У нее на Рибулейра салон находится. Делаю или здесь, или у нее. И так также меня приглашают очень часто в какие-то бары, в заведения. Если есть какой-то спешл ивент, например, Хэллоуин или просто какая-то тематическая вечеринка, у меня есть друзья и просто люди пишут привет, может быть, тебе интересно сделать. Я, да, с удовольствием. Приезжаю, смотрю, если мне все нравится. Оборудую такую импровизированную, скажем, студию, кушеточку ставлю там прочее, привожу материалы и Ребята делают на вечеринках. И вот последние три года это твой основной да. э, вид деятельности. Да. Сейчас в основном ты что делаешь? Э, ну, именно тату, ой, ты делаешь именно перманентный я макияж, обучаю, или все-таки обучаешь? И, обучаю э, и, конечно же, делаю тоже, потому что без этого любой тренер и мастер умрет. То есть, если я не буду продолжать работать с клиентами, я все свои нав навыки растеряю. Вот как было на первом карантине, то есть три месяца там, я не помню, мы не работали, по-моему, все открылось, у меня приходит первый клиент, я делала брови три часа. <laughs> Потому есть, что вот забыли руки, да, да что делать? Нельзя, нельзя никогда останавливаться. <clears throat> Поэтому я тоже стараюсь, конечно, отвечать клиентов, ну и они меня просят. <laughs> Мастерок по перманентному макияжу? Ну, их, мне кажется, уже так много, что в принципе не хватает бровей на всех. Или нет? Хватит. Ну вот ты же занимаешься преподаванием. Да. То есть э, эти же специалисты, эти ребята, которые у тебя учатся, они же идут открывать свои салоны, правильно? Или там предоставляют такие услуги? Мне а кажется, клиентская хватит база на ограничена. Всех. Хватит. Да. Я тоже училась, я, я очень переживала, что а, вот как, вот уже на каждом углу эти брови делают, что же я, как я буду. Проплачивается реклама, и клиенты приходят к тебе. Каждый клиент выбирает своего мастера, скажем так. Okay. Окей, то есть можно сказать? сейчас начинать это тоже делать? Ну, конечно, можно. И как сейчас, вот в 2021 году, когда уже три или пять лет эта культура стала массовой, и много появилось тату мастера? Как ты чувствуешь конкуренцию или у тебя сформировалась своя база клиентов? Нет, раньше было, проще, раньше было проще набить портфолио, потому что было меньше мастеров. Но я думаю, что, в, как и в любом бизнесе, если ты что-то делаешь хорошо, то у тебя будет всегда свой клиент, всегда твой клиент тебя найдет, он к тебе придет, ему понравится, он к тебе придет еще раз. То есть я, я не считаю, что вот ага, там много конкурентов. Да, немножко сложнее. У меня, например, есть друзья э, русские, которые хотели бы переехать. Кто-то попробовал приехать, знакомые ребята, они писали. Вот я, сейчас, да, вот я сейчас приеду, у него там салон, у него там очередь есть, допустим, на месяц, есть запись. Они приезжают сюда, им очень сложно. То есть, нужны деньги на продвижение, на рекламу и на, то, на тот период, который ты будешь набивать этих клиентов. Ну, надо еще язык выучить или нет? Не обязательно, там коммуникация достаточно. На английском можно. Все говорят по-английски да? практически, да. Но ну, бразильцы, может быть, какие-то не говорят. Еще делаешь рекламу в Инстаграме? Конечно. Я имею в виду, крутишь именно на локацию? Да. То есть вот ты выбрала локацию Эштурил, и она постоянно работает, да? Нет, я выбираю Эштурил и там радио, ну что, 35 километров. А, то есть Лиссабон Не только да, конечно, не только. А можешь сказать, сколько, какой бюджет рекламы? Просто, ну, это моя тема, мне интересно. 30 евро, наверное, в неделю. А, ну, немного. Это за один пост, Да. Да. Ну, крутишь же один пост или несколько? Ну, можно несколько, если просто есть я, возможность. Что я делаю? Несколько. Я беру просто один пост, рекламный, один. и вот кручу его целый месяц, например, если мне надо. Окей. И все. Ну, а зачем? Ну, смысл показывать новые, ну, какие-то другие посты? Тоже вариант. Я сейчас уже я только в Инстаграме работаю. В Фейсбук у меня почему-то, я не знаю, вот как Не работает. Умер. Да? Да. Раньше было... Проплачивалась в Фейсбуке, и реклама была и там, и там, сейчас Фейсбук у меня перестал работать, не знаю почему, только Инстаграм. Понятно, ну вот у тебя уже, получается, три года или больше трех лет свой салон, и до сих пор надо привлекать клиентов. Конечно. Постоянно. Перманентный макияж, ты понимал, это не гелевые ногти. Да. То это ну, ты раз в полгода сделал или раз да, в год, то да? то есть у меня нет того, что клиент каждый месяц возвращается и возвращается. Процедура делается в два этапа э, с интервалом 1 два месяца. То есть ты понимаешь, клиент пришел, потом он пришел на коррекцию и все, на два года он э, потерялся. Угу. Поэтому реклама нужна постоянно. А приходят только девушки или парни тоже? Уже парни тоже, да. Прикольно. Может, мне надо зафяншить? Сделаю тебе, Да. конечно. А можем поговорить чуть-чуть про бизнес? Вот, но именно открытие салона красоты, сколько это стоит, сколько там ежемесячная аренда, сколько стоит там зарплата или вот такие. Про деньги можем поговорить? Здесь вы штурили, у нас дорогие аренды, то есть меньше тысячи, очень сложно. Ну, вот этот салон, сколько он стоит? Хочешь, я озвучиваю. Если можешь. Могу, Если 700, евро. 700 евро 7, Так это немного, мне кажется Ну, ты видишь, что и помещение не особо большое Но все равно, ну, нормально помещение Да, но сейчас очень трудно, мне кажется Даже кризис никакой э, не сказался Цены Найти не упали да. Не упали? Нет Сколько надо денег для того, чтобы открыть салон? Первый, у меня там аренда вообще была маленькая, 350 евро, по-моему ну а оборудование, я не знаю, там какие-то ремонт. Э -э, что ремонт обошелся тоже недорого, потому что у меня у папы строительная фирма, и он там все сделал. Папа строительная фирма? Ну да, он Мы сам. едем И не помню, честно скажу. Наверное, максимум, так как помещение было маленькое, ну максимум, наверное... 800 евро что-то такое, то есть покраска, вот это вот все. То есть если есть 2-3 тысячи евро, можно открыть свой салон? Можно. А потом делаешь в Инстаграме страничку, вкидываешь туда 100-200 евро в рекламу и погнала реклама на, а... на локацию в радиусе там трех километров или 5 километров. Нельзя проплачивать, если нет контента. Ну, а, как, а сколько надо контента? Допустим, сколько надо постов в Инстаграме? Ну, ну хотя бы. 30, хватит. Ну пусть будет, да. То хотя есть Надо бы хотя вот бы так. 30. То есть это, выбросите деньги на ветер. Если, если только 9 постов, да, да? не проплачивают, да. Не работает. Не доверят. Не, не доверят, нет. Раньше нельзя это выбросить деньги на ветер. То есть надо так или иначе где-то набрать вот этих 30-40 человек. Работы которых ты выложишь Конечно. потом в Инстаграм и запустишь рекламу. Да, это были мои модели какие-то, которых я делала бесплатно, только вот как начинала. Или там какие-то символические деньги, 35 евро за процедуру. Только так. И сколько может заработать э, тату-мастер в Лиссабоне? Вот цены на тату варьируются очень. Все зависит от того, насколько у тебя раскрученное имя, как ты хорошо делаешь, сколько лет ты в индустрии ну, находишься тебя, и прочее. У раскрученное у меня? имя за Ну, У меня не очень раскрученное имя, потому что у меня я еще определенно не сформировала определенную концепцию, в которой ты будешь работать. Потому что я делаю и скетчворк, я делаю и акварельные татуировки, цветные и маленькие. То есть для того, чтобы раскрутиться, надо определиться в каком -то... Лучше определиться, да. Лучше определиться. У меня просто начали появляться клиенты из разных областей. Мне было интересно и то, и это. И я вот сейчас, я понимаю, что мне сейчас нужно определить и уже идти в одном каком-то направлении и плюс у меня ребята которые у меня забиваются они начали спрашивать не знаю ли я кого-то кто дает обучение я начала сначала ага. давать маленькие воркшопы это было людям очень интересно на один-два дня и потом кто-то начал у меня спрашивать вот я хочу начать татуировать не хочешь ли ты обучить меня и есть у меня также курсы недельные две недели с поддержкой потом впоследствии через WhatsApp, там skype teams какой-то То есть сейчас два направления да да ну, окей, так сколько может заработать этот а, мастер? А сколько может собой? заработать статумастер? мастер? Ну, сколько ну, нач... евро он может? Да, да, конечно, от тысячи евро и, и, и выше. И выше. Да. Это ну, может то быть То есть вы регистрируетесь 4... как российбуверда, как индивидуальный предприниматель, да. правильно? Да, да. А как формируется цена, например? Я не знаю, там сантиметр квадратный или как? Нет, не сантиметр квадратный. У каждого мастера абсолютно индивидуально. Например, топовые мастера у них может стоить час работы 500 евро. Потому что невозможно определить, допустим, даже ты знаешь размер татуировки и да. ты знаешь, какая будет татуировка, но ты не можешь заранее понимать, сколько часов у тебя уйдет на выполнение этого, потому что все очень зависит от кожи. У кого-то на коже, у кого кожа воспринимает так краску хорошо и идет так хорошо, что ты можешь, например, вот такую татуировку там за три часа набить, а у кого-то ты такую же татуировку, такого же размера будешь бить 6 часов. Плюс еще есть люди с разным болевым порогом, кто-то больше часа не выдерживает и да. приходится эту татуировку на 6-5 сеансов разбивать. То есть человек все приходит, один час выдержал, все, он больше не может, тебе нужно следующий, следующий, следующий сеанс. Кто-то берет, например, я знаю, что бразильские мастера, которые начинают здесь клиент привлекать они приезжают и они вообще берут вот например за такую большую татуировку 120 евро все вне зависимости сколько займет да. сеансов и часов 120 евро с этого очень мало ты зарабатываешь ну, понятно они... то есть ее надо бить 10 часов да. или ну 10 ну, 6 кто-то за 6 бьет все это тоже зависит от качества и от стиля а сколько стоит вообще такая услуга и вообще сколько может зарабатывать от мировист? 150 евро до 300 я знаю есть профессионалы у которых это стоит 300 евро 350 400 то есть -то ты за три часа с... зарабатываешь 350 2 часа. евро? За два часа 350 евро? Да. О, больше, у у меня есть. не такая цена. От 150 до 350 евро. И в здесь, месяц в сколько Португалии. можно зарабатывать? После пяти лет э -э, в этом бизнесе? Ну, хватает на жизнь. Работа? Не да. на жизнь по-разному. Вот сколько надо на жизнь в Португалии? Нам всегда мало, да, Рома. Да. Правда мне кажется мне кажется 5000 хватит бровист может заработать 5 может тысяч? Блин. реально это больше чем программист ну типа а чё программисты чё особенно или что я не знаю сколько они зарабатывают Ну такое есть мнение что вот программисты они вообще просто жируют а надо какие-то сертификаты, там, я не знаю, ну это же гигиена. Пока и все что не вот нужны сертификаты. Дела. В Европе было э, до 2020-2019 -го года. Вообще не было это сертифицировано сейчас, вроде бы как они принимают закон, во-первых, приняли новый закон о утилизации отходов и прочее То есть раньше просто у тебя стоит вот этот медицинский стаканчик, ты складываешь туда иглы, ты заключаешь договор, кто-то приезжает у тебя забирает соответствующие органы Или можешь отвозить этот стаканчик в госпиталь, они там утилизируют эти иголки и прочее, а сейчас они пересматривают нормы утилизации отходов и прочего, и мне кажется, что они будут уже ужесточать. В некоторых странах, например, э, типа Кореи, э, там вообще только врач, человек с медицинским высшим образованием, не имеет обратное а только врач имеет право набивать татуировки, то есть там это все очень нелегально все очень подпольное, и за этим очень сильно охотятся. И здесь, в Европе, они вроде бы как собираются принимать новые нормы, то есть у тебя, у тебя пока что не существует органа, не существует такого institution, да который может сказать, что вот да, данный тату-мастер, но они сейчас начинают это Европейская ассоциация татуировщиков, они сейчас начинают больше контролировать, то есть они сейчас заставляют, пока что это в такой добровольной форме, то есть ты идешь на воркшоп, на котором да. ты обучаешься, как правильно, и они тебе выдают сертификат, чтобы ты знаешь, как правильно утилизировать ну, материалы. Не, ну это же гигиена, то есть ты можешь одной иголкой там колоть несколько человек, или это невозможно? Есть люди, которые бьют на дому, я видела, например, видео даже в интернете здесь, в Лиссабоне, которое там кто-то вообще без перчаток делает. Ну да. Я... Ну, это можно спидом ПИДом заразиться? Если одной и той же иглой ну, можно. Ну, может, мы это не будем включать. Если просто... одной и той же иглой, это можно. Ну да, я но... думаю. То есть э... кто проверит, вот какой-то чувак пришел на две недели на воркшоп, научился фигачить я там. Я все материалы вскрываю при клиенте. Ага. Все материалы одноразовые. И я э, у меня даже мои постоянные клиенты, которые, например, третью, четвертую татуировку делают, они говорят: да, я знаю, но я все равно внимание, потому что они там в телефоне сидят. Угу. Я внимание смотрим, достаю коробочку при них иголку достаю при них стерильную, открываю при них, все, все делаю при них. Понял. То есть, ну, ты сам как бы должен контролировать. Ну да, ну, это важно просто. Ну, Кто-то может что. прийти реально в телефоне сидеть там, нет ну это все зависит во первых ты должен знать мастера, потом ты должен сам контролировать процесс ну и плюс еще сейчас э, есть инспекция да, которая приходит может проверить инспекция. но инспекция это же не будет человек стоять например 24 часа на 7 ну, понятно, смотреть да. но да. они приходят проверять если у тебя стаканчик какие-то материалы используешь раньше э, сейчас просто большинство татуировщиков используют одноразовые иглы раньше этого не было все очень сильно изменилось например 10 лет назад э, были такие иглы которые стерилизовались то есть у тебя обязательно должен был стоять в в котором ты стерилизуешь инструменты и прочее это мои дипломы я понял, понял. какие-то но они важны правильно а, ну для клиентов наверное им так спокойнее что ты умеешь что-то делать конечно да? но мне кажется вот э, диплом не важен важно как профессионал что а как перепроверить вот приходит клиент и он не знает как проверить ну никак ну вот, для... смотрит на дипломы. Ну, да, конечно, для клиента спокойней, но людям я всегда говорю, чтобы они изучали работы в соцсетях. В инстаграме, да? Да, в инстаграме. Смотрели, смотрели, спрашивали. Не так, что вот Маша Иванова сказала, иди, иди к Анне. И идти к Анне, не видя ее работы. Так делать нельзя. Потому что Маше, допустим, понравилось, а вот Вале уже не понравится. Нужно всегда смотреть по работам, и профессионализм виден там. А как понять, вот хороший мастер или нехороший? Надо смотреть его работы. Это настолько все индивидуально. Например, есть такое, такое слово, как «партак». Да? «Партак» — это ужасно сделанная татуировка. Там, допустим, лев с какой-нибудь кривой мордой или роза, ага. с тенями какими-то, пятнами выполненная, с кривыми линиями. Но я могу сказать так, что... Для кого-то, у кого там чувство вкуса развито, или просто вот такой определенный стиль нравится. Кто-то смотрит и говорит, да, это ужасная татуировка, ха-ха-ха. А бывают люди, которым и такие татуировки нравятся, потому что мне, например, новые клиенты присылают фотографии уже сделанных татуировок, вот я смотрю, и я понимаю, что это ужасно нарисованное, то есть просто человек не умеет рисовать. Они мне что-то говорят, я хочу вот такую. То есть это все настолько индивидуально. И сейчас такое... Если тебе нравится работа этого тату-мастера, без да, проблем да, иди да. делай. Часто люди идут, у них денег мало, потому что в Португалии, в принципе, э платежеспособность клиентов такая, даупт, да, по сравнению со остальной Европой, там французы, немцы, они, для них это дешево. Часто бразильские, например, клиенты или португальские, они из-за цены идут, но происходит так, они смотрят работу, они думают, хм, неплохо, я хочу вот такую, он, наверное, вот это вот, если я спрошу, вот вы такую сделаете, он говорит, да, сделаю, то, наверное, сделает. Нет, вот вы смотрите на его работу. вот то, что вы видите здесь, то будет и на коже. Не будет такого, что он сделает по-другому. Лучше, да? Да, такого не бывает. То есть ты должен просто анализировать, и если тебе что-то не нравится, ищи своего мастера. Если тебе нравится то, что ты видишь, как выполнены линии, как выполнены сомбрия, тени. Любой мастер может сделать партаку. Вот даже с десяти да? треш. Это, это <laughs> То есть да? плохую какую-то работу. Конечно, это зависит от э, там мы не выспались, не знаю у нас у кого-то дети, э, ну, ну, кто-то там. Причинам. Конечно. То есть не, не останавливаться и а дело дело дело дело делать. Делать да? и нелегко. Вот как тебе показалось, что все так очень легко открывается, снимается mm. помещение и вперед. Не, Конечно, ну оно звучит не... так, понимаешь? Вот ты пошел э, на обучение к тебе, например. Кстати, сколько оно стоит? Смотри, какое. Ну, 300-500 евро, тысячу. За тысячу можно научиться? Можно. Вот ты инвестируешь в себя тысячу евро, учишься, потом настраиваешь рекламу в Инстаграме. Накидаешь... Делаешь контент. Делаешь контент, настраиваешь рекламу и погнали. И тебе платят 150 евро за... Ну, новичку можно не называть. Пусть Материалы сколько стоят на одну процедуру? Ну, пусть 20-30 евро. Чистыми ты 70 зарабатываешь или нет? Конечно. Материалы не стоят. Чистыми ты 70 зарабатываешь. Мы сейчас записывали видео. Ну вот. Мы записывали видео про телеперформанс. Там чистыми ты получаешь 700 евро, например, или 800 там в идеале. Вот тебе надо 10 клиентов за месяц найти. То есть один клиент в три дня. Вот. крути рекламу, инвестируй в это, ищи одного клиента в три дня. Ходи по салонам красоты, предлагай свои, вот свои услуги, тебе у... сами дадут этих клиентов, правильно? Потому что они заинтересованы. Ну да, потому что ты для них заработаешь деньги, правильно? Да. Вот, то есть есть возможность это делать. Но ну, это не так, что, знаешь, там, пишут мне, например, вот, можно ли приехать в Португалию найти работу? Я говорю, ну, можно, наверное. Ну, в принципе, вот посмотри вот это видео, вот сделай раз, два, три, четыре, пять, и у тебя будут клиенты через три года. Ну, кто приезжает, конечно, наверное, язык нужно подучить, вот языковой барьер. Сразу вот так без языка, может, трудно будет. А так все, вот я, допустим, мне нужен помощник, скажем так, коллега, которая будет со мной помогать на обучении. То есть мне нужен человек, не тяжело его найти, где его искать. Сейчас у тебя есть ребята, которые учатся делать тату. И вот что ты им советуешь, как привлекать клиентов, как начинать? Вот если нас кто-то посмотрит из Киева, например, тату-мастер, который хочет переехать в Лиссабон, как начинать вообще развивать этот бизнес здесь? А в Лиссабоне, ну, ну в это неважно, неважно где. Сначала тебе нужно сформировать. У меня так не получилось, но я советую своим ученикам: сначала ты сформируешь определенный стиль. То есть ты пробуешь себя в разных направлениях и ты. Да. Ну, например, он уже есть. То есть он есть уже стиль. с базы клиентов в Киеве. Просто он хочет переехать в Лиссабон. Нет, если он с базы клиентов в Киеве хочет переехать в Лиссабон, все зависит от того, насколько у него, например, Инстаграм, Фейсбук или сайт, или какой-то ресурс э, раскручен. Если у него раскручен ресурс, я знаю здесь ребят, которые из России переезжали, э, у них там 100 тысяч подписчиков, например, то есть их знают уже во всем мире. У них портфолио есть классное в Пинтерест, да. в Инстаграм, у них очень много фолловеров, э, которые э, из Франции, из Италии и прочее. Ты просто переезжаешь сюда, информируешь о том, что вот я переехал, я буду здесь татуировать, и уже клиенты твои идут за тобой. Ну 100 тысяч это реально топовые, наверное, топовые. ребята. Да. Топовые, да. Ну если у тебя там 1000, 2000, ну я не знаю. Ну, ну, ну нужно давать рекламу, ты ставишь хэштеги, даешь таргетированную рекламу, развиваешь Facebook, Pinterest, выкладываешь эскизы, то есть привлекаешь людей именно к своему стилю. И... Через социалки, Через да? Через социальные сети, да. Или на, первом, на первых этапах, как в любом бизнесе, снижаешь цены, работаешь многие начинают работать там за расходники за материалы просто Сложно. чтобы набить базу да, клиентов да, да, и да, отзывы, но, да? да но тебе нужна какая-то подушка ну, денежная понятно, с которую да, ты будешь да. платить твои выпускники кстати их много уже э, ну не так уже много ну, 10-20-50 человек ну до 50 до 50 Интересно, как сложились их судьбы. Ну, в смысле, они начали работать в этом бизнесе или кто-то начал, бросил? Кто-то начал, кто-то нет. Большая проблема у моих учениц, они, то, что я их предупреждаю, если у них, допустим, приходят девушки, которые уже занимаются ногтевым сервисом, они должны ногти и что-то другое оставить и заниматься только перманентным макияжем. Почему? Во-первых, сразу после обучения нужно сидеть, практиковаться и делать э, клиентов, чтобы не потерять навыки, потому что это нелегко. Ну, представь, ты отучился, забросил, а ну, потом да. через полгода вспомнил, но это уже не то, это Понятно. не работает. То да. есть, наверное, вот почему у меня все получилось, я на момент, когда первое обучение закончила, я ничем не занималась. Я сидела без работы, у меня было время, у меня родилась вторая доченька младшая, и у меня было время Понятно. для то практики, есть... для, для только вот для практики в этой сфере. То есть, если у кого-то что-то не получается, то только потому, что они не уделяют достаточно времени да. именно этому. И главный совет, ну я так, наверное, думаю, что это главный совет, это после обучения сразу же пытаться искать этих клиентов, кому делать, дело, делать, дело делать, делать, делать, делать, и через там... Не знаю, год, набить руку уже? Ну, 6 месяцев достаточно, мне кажется, если постоянно э, практиковаться, 6 месяцев достаточно. А что ты говоришь, 24 часа в сутки вы работаете? Ну, потому что отвечать клиентам, э, какие-то публикации делать, это все постоянно ученицы в WhatsApp, я после обучения их как бы поддерживаю, веду и там они мне постоянно дергают что-то спрашивают. Это все. Да, но мы вот записывали видео про работу в телеперформанс, например, в службе поддержки, знаешь, телеперформанс. Да. Ну вот с Катя, Катя говорила, ну то есть жесткач. тебе групп лидер там или вот ну твой тим лидер он рисует, клиенты ну постоянно задают одни и те же какие-то глупые вопросы. Вот, график не нормирован, то так, то сяк, работаешь. В общем, наверное, лучше работать тату тоту мастером, ой, э э мастером перманентного макияжа, чем в колл центре в телеперформансе. Это не просто, но ты хотя бы знаешь, что это, э это все, твои клиенты, они несут тебе деньги, ты работаешь постоянно. И ты уже если сформировал эту базу, она никуда не денется, правильно? Уже ты знаешь. Вот с 2000, получается, 2016 -го года я в этой сфере где-то уже год-два сарафанное радио работает. Потому что я стараюсь анализировать, откуда приходит мой клиент. Работа есть. Мне кажется, кто боится приезжать и остаться без работы, это напрасно. Работа есть всегда. Так более того, ну не только те, кто хотят приехать, а те, кто живут здесь, они говорят, вот там патрон, там мало платит, там еще что-то, третье, десятое, ну типа минималку 600 евро, типа кому? Ну да, надо да. То есть, есть достаточно 6, 6 клиентов, чтобы заработать 600 евро. Да. Вот. То есть ты проведи, а 6 клиентов это ну по два часа, это 12 часов работы, правильно? Да, ну, новичок, наверное... Ну, пусть по три, хорошо, 18 часов, это полнедели, это вот 40-часовая рабочая неделя, вот полнедели ты поработал, и ты за месяц заработал 600 евро. Конечно. То есть, представлю, ты мастер первоначального макияжа, и у тебя 5 человек в день. Представляю. Мотивирует? Мотивирует. Неплохо. Поэтому... Девушки, которые посмотрят, даже парни, почему нет, если... Все ссылочки будут в описании. Добро пожаловать. Пусть связываются с тобой, да. учатся. Хотя они подумают, ага, конечно, успешный успех, типа, она нам продает свой курс за тысячу евро. У меня в Инстаграме-то есть и мои ученики, и их работы, которые они делают. Пусть посмотрят. А отзывы? Отзывы. Есть, наверное, в отзывах. Да. А это что, не, не важно? Помню. Вот для меня отзывы это супер важно. Конечно, ну, вот, э, очень важно. Ну вот подумают, ага, я тысячу евро сейчас вложу, кредит, например, возьму. А как я заработаю клиентов? Где я их возьму? Ты знаешь, для меня, вот, потому что я уже я в этом разбираюсь, да, для меня, наверное, даже не отзывы важно. То есть мне нужно посмотреть, что тренер, работу тренера. Вот я не пойду на учебу к тренеру, если я увижу там миллион отзывов, но ни одной порядочной, скажем так, работы. А это можно все увидеть у тебя в Инстаграме? Конечно, мои работы. Я вот делаю вот так, и я тебе научу делать так же. У меня есть здесь коллеги, скажем так, и у них вот прям реально там школа по перманентному макияжу и ноль работ. А ты сама учишься? То есть ты там постоянно, проходишь как-то раз в год, раз в полгода? Э, онлайн постоянно. Какие-то новые техники, конечно. да, материалы, это все, да? Материалы, ну и, и это мне иногда кажется, ай, все, я уже знаю, все, не нужно. Постоянно нужно. Постоянно. Да, по покупаю какие-то вебинары. В основном это, конечно, украинские и российские преподаватели здесь, в Португалии. А клиенты, сложно. кстати, португальцев в основном? Португалки? Сейчас тебе скажу. 85% бразильянки. Да. У меня лично. А остальные 15%? Э -э португалки и русско русские. Русскоговорящие. Говорящие. Да, русскоговорящие, скажем так. Или русские. Русскоговорящая, потому что я не очень активничаю в русскоязычных группах, я туда не пощу, у меня как-то туда времени не хватает. Ну реклама настроена на на португальском языке, правильно, ты же можешь рекламу также настроить на русскоговорящую аудиторию, в Португалии, я же это делаю всегда, в Португалии, в целом в стране 50 тысяч русскоговорящих в Фейсбуке и в Инстаграме. То есть это Фейсбук их определяет как аудиторию. Ну здесь в основном в Лиссабоне, если ты радиус 30 километров выбираешь, я думаю где-то 30 тысяч это вот, вот тот живет. Поэтому в принципе, да даже теоретически, если человек не знает португальского языка, приезжай в Португалию, крути рекламу на русскоговорящих, реклама не в группах, а в рекламу. Реклама, и рекламу. у тебя будет русскоговорящая аудитория, будут клиенты русскоговорящие. Конечно. Не знаю, вообще прям я такой воодушевленный, как будто я бы сам сейчас начал делать этот перманентный макияж кому-нибудь. Кому-нибудь. За 150 евро в два часа. Дыш -дыш. Да, это, конечно, мотивирует. Давай-ка, вообще, такая умничка.